Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 6 мая 2022 года. Сегодня мы с вами посмотрим на рынок, посмотрим на основные индикаторы и индексы, также посмотрим на основную криптовалюту традиционно и посмотрим с вами на альты по списку моего watch -листа. Сегодня у нас предметом рассмотрения будет Neo, Waves и Elrond. Поэтому если вы еще не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео обзоры, а также подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. И рекомендую подписаться на страничку TradingView, ссылка на главной страничке YouTube канала здесь с правой стороны. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно перейдем в раздел индексы на сайте онлайн и посмотрим на индикатор страха и жадности. Он у нас сегодня показывает зону экстремального страха. Мы находимся на отметке 22. Обратите внимание, тепловая карта плачет кровавыми слезами. Сегодня весь рынок в красной зоне и индикаторы по главной криптовалюте показывают активную зону продаж. Давайте посмотрим, что у нас с ликвидациями за последние 24 часа. Я думаю, нетрудно догадаться, кто у нас понес потери. 121 с лишним тысяча трейдеров сегодня были ликвидированы на сумму 466 миллионов долларов. И преимущественно, конечно же, бычьи позиции, ланги потерпели сокрушение сегодня на всех основных биржах. Давайте посмотрим соотношение коротких длинных позиций. Думаю, и здесь нетрудно догадаться. За последние сутки, конечно же, доминируют шортовые позиции 52,19%. Также хотел обратить внимание еще и на индекс альтсезона. Он немножко подсел, показывает отметочку 29. Давайте традиционно сразу же посмотрим на доминацию. Доминация немного проседает. Мы предполагали, что это будет происходить, но это никак не отразится на альтах, потому что мы в активной красной зоне и в медвежьем цикле находимся. Доминация, скорее всего, продолжит вероятно движение вниз, поскольку идет отрисовка волны моментума сверху вниз, оттуда же двигается RSI, стахастический, и оттуда же двигается и классический RSI, хотя сейчас показывает в большей степени нейтральную зону. Давайте также посмотрим, что у нас сейчас происходит с индексом доллара. Индекс доллара у нас после некой Коррекционного некого снижения Которое тоже на, у нас предполагалось В зеленом денежном потоке Что будет некое коррекционное снижение После чего будем пытаться опять тянуться вверх Поскольку активный зеленый денежный поток Money Flow на индикаторе VMC и Cypher -B Продолжается Поэтому мы в целом находимся в таком в Большей степени в боковом движении вверх-вниз Но э, пока зеленый денежный поток есть У нас с большей долей вероятности Будет еще одна попытка Если же произойдет залом Поскольку волна моментума наверху То начнем валиться Значит, в любом случае уже очень много намеков, скажем так, на индикаторе о том, что мы уже перегреты по индексу доллара. Для тех, кто не знает, почему у нас сейчас рынок плачет кровавыми слезами, это все связано с прямой корреляцией с фондовым рынком. Мы видим, что происходит и индекс NASDAQ Композит, и промышленный Dow Jones, и S&P 500, все льются со вчерашнего дня. Все это впрямую связано, конечно же, со статистикой по безработице, которая вышла в США. Обратите внимание, что увеличилось количество получающих пособия, увеличилось количество первичных заявок, уровень производительности в несельскохозяйственном секторе упал за первый квартал. В общем, затраты на рабочую силу выросли, причем значительно выросли. И поэтому все это отражается, конечно же, на фондовом рынке. Но поскольку фондовый рынок продолжает коррелировать с криптой, у нас происходят такие вот а, не очень позитивные, скажем так, события и все-таки то, что предполагают большинство аналитиков, что рынок должен завершаться через капитуляцию, все это происходит. Обратите внимание, вчера мы смотрели индикатор настроений по активным адресам и индикатор явно находится в зоне перепроданности, но мы не вышли за границу этой зоны и вернулись обратно к нисходящей динамике. То есть в целом это говорит о том, что у нас рынок криптовалют готов существовать самостоятельно, но все еще Крупные инвесторы, особенно слабые руки, краткосрочные держатели продолжают сливать даже себе в убыток от страха, что все это повалится. Психология рынка продолжает работать. Обратите внимание, такие провалы уже существовали, то есть падали достаточно ниже гораздо по этому индикатору, потом все равно возвращались к росту. Поэтому даже если будет какое-то падение, даже если будет какая-то капитуляция в среднесрочных настроениях, обращаю внимание, это среднесрочные настроения, несколько дней, несколько недель и даже несколько месяцев. Я думаю, что в большей степени несколько недель, судя по графику, да, как это все происходит Это происходит неделями Вот, надо брать э, этот индикатор через призму нескольких недель, то есть среднесрочных свингов Поэтому сейчас мы еще можем потоптаться внизу, но отстрел наверх в любом случае, скорее всего, будет, иначе бы этот индикатор не работал Но можем уйти в какое-то затяжное такое пике, как вот здесь, да то есть вот так вот поболтаться вверх-вниз, вверх-вниз, не уходя. Потом все равно вернемся, рано или поздно. Поэтому обратите внимание, что число активных адресов за 28 дней растет. Индикатор показывает рост. Но при этом сильное расхождение по числу а, изменений цены за последние 28 дней. Главный показатель на этом индикаторе и он сейчас находится внизу. Возвращаясь к графикам, давайте сразу на биткоин. Все-таки медвежий флаг на глобальном дневном таймфрейме отрабатывает мы все-таки смотрим вниз вернулись вчера четко отработали уровень фиба 36 500 отстрелились от него и сегодня его провалили и смотрите куда мы его проваливаем мы его проваливаем на пунктирную рыжу нисходящую паутины. это в районе 35 с половиной собственно говоря туда сегодня дотягивались Значит, даже вчера сквизовали туда тоже и сегодня дотягивались и продолжаем двигаться в том же направлении. Удивительно, посмотрите, индикатор RSI классически показывает зеленую зону вот таким хвостиком, хотя стахастик смотрит вниз. Красная зона все еще продолжает нисходящую, нисходящую динамику. Мы выглядим все равно еще вот в такой вот истории, то есть в понижающейся и вот здесь, и вот здесь. То есть у нас нет никаких дивергенций сейчас, мы четко двигаемся в медвежьей локальной динамики и локальной, и, собственно говоря, вторичной. Поэтому э, будьте очень осторожны с лонгами. Сейчас доборы, конечно, возможны, но только по стратегии, с учетом того, что мы можем валиться и ниже. На малых часах мы в перепроданности, посмотрите. Поэтому возможны варианты, что мы будем двигаться вот в такой вот динамике, Вполне себе возможно от вот этого уровня. Но опять-таки красный денежный поток и силу этого, этой восходящей динамики мы определить не можем. Она может быть не сильная, потому что мы находимся в медвежьей, в любом случае в медвежьей тенденции. Можем также посмотреть еще и вот на индикатор, который эту медвежью тенденцию нам, собственно говоря, показывает. Обратите внимание, волну над свечами Хайконеша, она у нас красная. И локально мы на 6 часах сейчас находимся в медвежьем тренде. Это видно не только по Хайконеша, но еще и по дополнительному индикатору, который это показывает. Индикатор трендов очень хороший, вот обратите внимание на него. Тренд-индикатор AV2.2. Я добавлю его в описание к своим индикатором, чтобы все могли его, и кому интересно, установить. И также у нас показывает внизу тоже индикатор, который показывает силу той самой тенденции и ее завершение. И сейчас нам индикатор показывает активную красную динамику, подсвечиваю ее треугольничком вот таким красным. И, собственно говоря, сама кривая тоже красная. И внизу, если присмотреться внимательно, у нас идет расширение. Этой самой красной динамики, посмотрите, какое сильное. Нет никаких признаков сужения и завершения. Соответственно, пока мы еще находимся в ней. Но отскок на 6 часах может быть с большей долей вероятности. Почему? Потому что мы уже, как я уже сказал, перепродались на 6-часовом таймфрейме ну и если посмотреть на дневной таймфрейм и посмотреть на индикатор волчьи стаи, вот именно на дневном таймфрейме мы только-только начали спускаться вниз и собственно говоря, такое движение еще можем продолжить, индикатор классно это показывает а вот если посмотреть на 6 часах Посмотрите, куда показывает нам индикатор Волчей Стои. Поэтому на краткосрочных динамиках, на локальных трейдах можно сейчас взять отскоки. Надо быть очень осторожным, аккуратным, конечно, работать по стратегии, но в любом случае такие сигналы могут в ближайшее время появиться, потому что идет замедление по волнам моментума, но отскоки могут быть небольшие, как я уже и сказал, потому что активный красный денежный поток на старших таймфреймах, а мы смотрим на индикатор в любом случае на младшие часы через призму старших. Ну и давайте а, сейчас посмотрим альты, что у нас с ними происходит. По нео мы смотрели 30 марта, предполагали, что нам потребуется какое-то некое коррекционное снижение, были перегреты, после чего планировалась восходящая динамика. Восходящая динамика не произошла дальше, поскольку активно кра... зеленый денежный поток не продолжился. Сразу обращаю внимание, когда я говорю, что с вероятностью больше мы будем двигаться вверх, я всегда учитываю денежный поток. Если денежный поток начинает заламываться, однозначно этого не произойдет. Здесь было видно, что денежный поток заламывается и идет переход. Но поскольку мы смотрим там раз в месяц, доходим по вождь до этих активов, я не могу их отслеживать постоянно 24 на 7. Собственно говоря, тем более, если я, например, этим активом не активно, этим инструментом не пользуюсь. Поэтому стоит это тоже учитывать. Мы немножко потолкались здесь. Не смогли, естественно, пробиться через 200 И повалились. поконсолидировались на желтой пунктирной паутине, Провалились за нее. Теперь она выступает сопротивлением. И пока активно двигаемся вниз. Но обратите внимание. Большинство альтов сейчас на VMC били, и рисуют желтую точку. Что якобы в этот момент мы достигли ДНа. Но опять-таки, желтая точка не всегда отрабатывает. Здесь она отработала вот таким вот э, локальным трендом. Здесь она отработала желтая точка вообще двумя свечками хайконеша. После чего видно сейчас на графике появилась доджи, и мы заломались. Вот, да, то есть а сейчас происходит залом. И говорить о том, что мы сейчас выйдем сразу вверх, я бы не стал. Я дожидаюсь триггера в любом случае после якорной волны. Сейчас мы выглядим все вот так. на дневке. Ну а на 6 часах, если вернуться опять к 6 часам, намекаем на то, что можем отскочить, но с меньшей долей вероятности волна моменту не закончила отрисовывать триггер, чтобы иметь хотя бы малейшее представление о том, что мы можем каким-то образом потолкаться вверх. Пока у нас, если и будут отскоки, то незначительные, пока денежный поток не завершил свое движение. Waves. По Waves, по-моему, думали точно так же, только смотрели его, кажется, 31-го. Да, 31 марта, есть намек. Waves у нас переписывал all-time high, на момент обзора, по-моему, он будет что-то 50 с чем-то. Я говорил о том, что у нас нет максимальных значений, мы пойдем по круглым значениям, поэтому мы достигали круглых значений 60, дальше максимум дошли до 63-88. Я перекинул заново всю сеть Fibonacci, поскольку all-time high переписался, ее надо было перебрасывать. Поэтому сейчас четко видно, как мы пытаемся отработаться. И вот если а, прям смотреть, вот этот уровень очень хорошо показывает, а, куда нам нужно вернуться для того, чтобы продолжить восходящую динамику. Нам нужно 40. Нам нужно глобально 40. Если мы этот уровень брать сейчас не будем, то мы видим, да, это вот здесь all-time high и вот здесь. Дорисую, чтобы было видно. Вот здесь вот здесь ну и соответственно нам нужно вернуться вот сюда для того, чтобы заново взять такой бычий настрой. Предполагали, что будем корректироваться, что коррекция какая-то потребуется, но не предполагали, что будет такое понижение, понижение серьезное. Ну, во-первых, потому что не было на тот момент понятно, что будет с зеленым денежным потоком. Он активно развивался, поэтому мы потолкались еще вверх, естественно. Было понятно, что мы можем потолкаться в денежном потоке еще вверх, но также предполагали, что уйдем на какую-то коррекцию, но не предполагали, что она будет достаточно сильной. Вот, а коррекция оказалась гораздо сильнее, ушли вниз и ушли в красный денежный поток а, собственно говоря, Money Flow заломился и сейчас находимся внизу смотрите, волчья стая находится в средних значениях если посмотреть на любой другой набор индикаторов давайте начнем с классического даже SAR у меня почему-то включился здесь у нас есть намек на длинном таймфрейме о покупке и смотрите, даже вот этот залом Покупка не сломалась. Почему? Потому что у нас был, был хороший импульс наверх двумя свечами Хайка Нэш на дневке. И поэтому индикатор все еще рисует покупку. Но Parabolixar это запаздывающий индикатор и это нужно учитывать. Поэтому давайте классический набор индикаторов. Да, пока нет точного понимания заходите в позицию или нет. Я бы сейчас пока посидел на заборе. Вообще рынок очень неопределен. Только если вы работаете в стратегии накопления и просто откупаете тупо красный рынок на споте. Остальные стратегии пока рисковые Давайте дальше, Elrond Elrond у нас также тоже предполагали, что скорее всего будем толкаться дальше вверх Потому что активный был зеленый денежный поток Не ушли, но и в то же время предполагали, что коррекция потребуется Но я не думал, что она будет такая глубокая и вряд ли уйдет ниже 160 На 160 как раз таки видно на индикаторе у нас было засветление вот здесь вот Свечой, да? То есть предполагалось, что это засветление а, как раз-таки может удержать, да, секвентал заканчивает, отрисовывает девятку и может быть отскок. Не произошло этого, рынок нам не дает такой истории. Валимся ниже, лежим на глобальном фиби 120 сейчас на поддержке. Посмотрите, как мы ее отрабатываем. Вот здесь отрабатывали, здесь отрабатывали, здесь сейчас отрабатываем. Поэтому вопрос, удержим или нет. Если нет, дальше валимся на зеленую пунктирную 107 и дальше на желтую 77, 79 примерно. Пока нет понимания, 6 часов, скорее всего, тоже, наверное, рисуют желтую точку. Нет, 6 часов не рисуют. Вот. 6 часов выглядит хуже, чем те 6 часов, которые мы смотрели до этого, но также пока моменту не закончил формироваться, RSI стахастик не закончил классический, RSI не закончил формирование и здесь можно переписать уже фигуры на Elrond почему, потому что явно видно, что у нас происходит сейчас в активе с точки зрения графического сопровождения да? мы сейчас находимся вот в такой вот истории, и сейчас у нас здесь отрисован флаг, ну и мы помним, как биткоин сейчас отрабатывает такой вот медвежий флаг, поэтому нужно быть очень осторожными и этот флаг может отработаться именно так, как его отрабатывают биткоин с большей долей вероятности можем уйти дальше продолжать нисходящую тенденцию до какого-то определенного момента который очень сложно предсказать лишь можем отследить по уровням и вот мы его сейчас отрабатываем вот поэтому вот такая история может не отработать может продлиться история вниз почему потому что как я уже сказал медвежий флаг может отправить нас вот сюда. Надо быть очень осторожным сейчас на рынке. В любом случае поддержка пока держит. Поддержка держит здесь, здесь и сейчас здесь. Прекрасно, я отрабатывала вот в этой части. Поэтому сейчас держим поддержку. Как поведет себя рынок? Вопрос. Статистику сейчас отработали плохо и повалились за ней. Криптовалютный рынок, на мой взгляд, выглядит гораздо сильнее, должен выглядеть гораздо сильнее, чем фондовый рынок. Но за счет того, что инвесторы используют биткоин сейчас как дополнительный хедж-актив, исключительно как диверсификацию а, и, может быть, частично уход от инфляционных рисков, но не учитывают его как полноценную инвестицию на 100%. Те же BlackRock, даже Berkshire Hathaway через-через, хотя и кричат о том, что все это большой пузырь, скам и так далее. Но в любом случае заход BlackRock и крупных игроков, не только его, говорит о том, что рынок интересен. Будем ожидать, когда завершится сейчас последняя фаза медвежьего рынка, и все-таки мы увидим капитуляцию или нет, вопрос. И на каком уровне тоже вопрос. Поэтому, если вы, как я уже сказал, вы не работаете в накоплении и в добор позиций на нисходящей динамике, это одна из очень интересных стратегий, в особенности на спотовом рынке, то нужно быть аккуратными и а, в трейды сейчас постараться в лонговые, по крайней мере, не входить, да и в шортовые тоже, потому что один день несут потери. Вы заметили с нашими обзорами быки, другой день медведи. Просто бешеная волатильность на рынке. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. С вами был Гоша, канал IndexRate, и до новых встреч.